день, уважаемые коллеги. Позвольте вашему вниманию представить доклад об основных направлениях деятельности Училища Олимпийского резерва номер один и всего того, что нам удалось добиться за тот период времени, как существует училище. В следующем году училище отмечает свой 50-летний юбилей, а сегодня за 49-летнюю историю. В училища было завоевано 70 олимпийских медалей, и в том числе 29 из них золотых. На сегодняшний день училище эффективно функционируют и ведут подготовку высококвалифицированных спортсменов в 13 спортивных отделений. В училище действует четко выстроенная образовательная структура с общеобразовательной школой, где ребята учатся со второго по одиннадцатый класс в котором обучение ведется по программе физическая культура и в колледж принимаются выпускники 9 и 11 классов. Обучение также ведется по очной и по заочной формам обучения. Основными преимуществами для поступающих в колледж можно считать диплом государственного образца, отсрочка от армии обучение в одном из ведущих спортивных колледжей города Москвы. В училище ведут высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени кандидатов и докторов наук, а также звание почетных работников образования Москвы и Российской Федерации. Вот уже два года наши студенты принимают участие и входят в число финалистов регионального этапа чемпионата профессионального мастерства skills по компетенции физическая культура, спорт и фитнес. Специальными партнерами и друзьями нашего училища являются ведущие высшие учебные заведения Москвы и России в сфере физической культуры, спорта и туризма, такие как Цаливк, МГПУ, РГУТИС, РГСУ и МГИКСИД имени Сенкевича. Училище «Образовательный процесс по изучению иностранных языков» строится на английском языке и втором языке по выбору обучающихся где они могут выбрать один из предложенных – это немецкий, китайский, испанский или французский. А также на дополнительных занятиях ребята могут пройти подготовку к кембриджскому экзамену по всем уровням и получить подтверждающий международный сертификат с признанием международного уровня. А для спортсменов, находящихся на длительных сборах, участвующих в соревнованиях или отсутствующих на занятиях по причине болезни внедрена электронная система с возможностью дистанционного обучения Moodle, когда студенты в удаленном доступе имеют возможность получить для, от преподавателя задание, выполнив его и отправив обратно на проверку. Для этого достаточно иметь не только ноутбук, а любой современный гаджет, смартфон э, с выходом и подключением к интернету. Качественное образование училища училище подтверждается стопроцентным показателем, сдавших экзамены по ЕГЭ и УГ за последние три года. Высокий уровень научного потенциала проявляется в постоянном участии сотрудников и обучающихся в различного рода конференциях, круглых столах и конкурсах. Училищем также проводятся конференции и круглые столы, в том числе на английском языке, с привлечением зарубежных образовательных и спортивных организаций в форме телемостов и скайп-конференций. Обучающиеся в училище в своем распоряжении имеют современное общежитие с комфортными номерами, столовую с собственным горячим цехом и питанием по системе шведского стола, современную материально-техническую базу для обучения и тренировочного процесса. Училище располагает собственным оснащенным медицинским центром, где спортсмены могут пройти функциональную диагностику или восстановительные процедуры. Училище имеет большой опыт проведения соревнований международного уровня. И вот уже три года в конце декабря на территории училища проходит рождественский турнир по спортивной борьбе, в котором принимают участие спортсмены более чем из 20 стран. Также стало хорошей традицией в летнее время Проведение в училище летних матчевых встреч между российскими и американскими борцами на свежем воздухе. Училище активно публикует достижения своих воспитанников в социальных сетях, ведя страницы в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Яндекс.Дзен на русском и английском языках, а также ведет собственный YouTube канал предлагая своим подписчикам эксклюзивную рубрику «Завтрак с чемпионом», где приглашаются олимпийские чемпионы и известные люди, которые делятся секретами своего успеха, мастерства и здоровья. С 2019 года училище издает собственный электронный научно-методический журнал «Олимпийский резерв», зарегистрированный в Роскомнадзоре и научной базе e-library с подтверждением публикаций индексом Хирша. На страницах журнала публикуются интервью с известными спортсменами, научно-методические статьи, результаты спортивных соревнований и еще много другой увлекательной информации. Уже выпущены четыре номера на русском и английском языках. К выходу готовится пятый номер, в котором будет освещен данный круглый стол и данные выступления докладчиков. И в завершении хочется сказать, что мы вас всех приглашаем к празднованию нашего юбилея в следующем году, а также к сотрудничеству и всегда видеть рады наших друзей на страницах нашего журнала. Спасибо за внимание.